Всем сегодня хотел проговорить про боль, что такое природа боли, как с ней бороться. К сожалению, не все могут приехать к нам на прием, чтобы мы устранили у них болевые синдромы, но часто бывает такое, что болевые синдромы у людей такие, что мы не можем им помочь, то есть они не связаны с тем делом, которым мы занимаемся мы, да то есть к стопростым. Так вот, что такое боль, природа боли? Боль, если простым языком говорить, это общение вашего организма, с вами таким образом ваш организм показывает что в той или иной части тела в том месте где болит есть какой-то недостаток к сожалению наш организм не может нам прислать смс он не может нам отправить голосовое сообщение но э, вот таким образом он общается с нами да он рассказывает что такое что у вас что-то не в порядке и кто был у меня на приеме, тот знает, что насколько там я, Игорь Александрович, мой коллега, мы допрашиваем людей, именно какая боль, в какое время суток она возникает, откуда она начинается, после чего начинается. То есть достаточно подробный у нас идет опрос, допрос, чтобы понять, какая боль. В зависимости от ваших ответов, не видя вашего МРТ, не видя вашего позвоночника, даже если передо мной человек сидит и он на нем много одежды, я до конца не вижу его. я, ну, я вижу его силуэт, я вижу там перекошенные, неперекошенные плечи, как его голова держится. Но позвоночник я не могу просканировать, тогда насквозь не вижу. Так вот по его ответам я могу уже сказать, в какую сторону сместились те или иные позвонки в грудном, поясничном, шейном отделе сместились ли. И так далее. Да? То есть в чем причина? Я уже могу четко сформулировать и сказать. Я, э, то есть до того, как он человек переодевается, я уже знаю, что мне с ним делать на основании этого опросного листа, который мы составили. Так вот, еще раз. Боль ⁇ это сигнал от э, проблемной зоны в мозг сообщает вам о недостатке. Существуют различные критические моменты, и я приведу примеры своей жизни, как я с этим справляюсь. Была у меня такая ситуация в жизни, мне удаляли корешки из зуба. Как вы знаете, в коренном зубе три корешка, и вот как-то два корешка удалили хорошо, прям мягко, а один ну, никак не поддавался. Да, перед этим ввели анестезию, все обезбурили вроде бы, ну как-то... Через 30-40 минут, да, пока работа анестезия перестала действовать. И я стал чувствовать все. Мне вводит еще дополнительно, не работает. Я думал, что я у них вырву подлокотники. Потому что было, было очень больно. Ну, кто, кто удалял корни зубов, тот знает. Так вот, что я сделал? Я знаю известный психологический код, который мне рассказали ребята, которые служили в спецназе, в спецподразделениях. Еще раз, я четко понимаю что боль — это сигнал организма о том, что что-то не в порядке. Ну, в данный момент это был мой зуб, да? Сигнал от зуба в мозг. И я себе представил боль в виде светящегося пучка, как шаровая молния, как будто он летит в мозг. Так что я сделал? Я построил стену из кирпичиков на пути этого светового пучка. И получается так, что я представил, как этот пучок из зуба летит, в мозг и он разбивается разлетается об эту стену в тот же момент я перестал чувствовать боль врач которая делала она очень удивилась она стала смотреть на меня не потерял ли я сознание все ли со мной в порядке спрашивать тестировать меня я сказал что все нормально я все чувствую да она продолжала ковыряться но я перестал чувствовать абсолютно любую боль так вот, скажу я вам, боль вернулась, ну вернулась через пару дней, когда там воспалительный процесс шел и так далее, потому что под весной, э, под весной было небольшое воспаление, вы в крайней ситуации можете это, при, этот инструмент применять. Острая боль бывает такое, поднял что-то тяжелое, люди, я знаю по себе просто, да, то есть некоторые моих видео слышали, 15 лет назад я был практически обездвижен, да, то есть все, что ниже пупка не работало, да, то есть ноги не работали мои, в туалет я двигался только на локтях. Так вот, как это случилось? Посадил ребенка на шее и начали плясать, скакать. Ну и, видимо, у меня уже были смещения позвонков, потому что юность была активная, борьбой занимались. Поднимали тяжести, помогал там настройки где-то. В общем, как бы работал всегда много физически. Ну и позвонки были смещены. Никто никогда нас не учил ни в школе, ни, ни в институтах. Нигде нас никто не учил, как правильно поднимать грузы. Ну, естественно, где-то как-то навредил себе. Играя с ребенком, да, ребенок около 10 килограмм на тот момент весил, видимо, произошло смещение. Я почувствовал, как у меня темнеет в глазах. Я опустил ребенка, успел его поставить на ноги и сам упал. Все, после этого несколько дней была адская боль в пояснице, ничем она не снималась, никакими уколами не снималась. Тот, кто чувствовал, тот знает, что такое, что из себя эта боль представляет, тогда, когда ты не можешь найти положение для того, чтобы эта боль прошла. Не, не существует такого положения. Ты не спишь несколько суток из-за боли, и в итоге ты не засыпаешь, а просто от изнемождения теряешь сознание. Да, я и прошел. Я начал искать лечение, и вот я пришел к тому, что я из себя сегодня представляю. Так вот еще раз: если у вас такая же ситуация случилась, как у меня, что-то защемило, не, может, не, не можете, ни, ничего не помогает, до больницы далеко, или как-то, или что-то, в том же в зубном кресле используйте эту простую методику. Представляем световой пучок, выстраиваем стену. Световой пучок – это боль. Боль разбивается о стену, стена стоит, пучок разлетается. Боль закончилась. Мозг находится за, нашу, за стеной. Все. Сигнал не проходит. Мы не чувствуем болевого синдрома. Но этим увлекаться нельзя. Почему? Потому что если была боль, значит там что-то не в порядке. И если вы постоянно отключаете сигнал, значит вы продолжаете уничтожать свой организм. Однозначно нужно работать, ставить позвонки на места, или вот как у меня зубом было, да, залечивать зуб. То есть работать с этим. Но решение простое. Можно это всегда использовать как экстренный метод. Будьте здоровы!